Ну что же, наконец-то мы попали в Лужники. Спустя 4 года мы возвращаемся на этот стадион. Не в качестве зрителей, не в качестве болельщиков, а пока что просто в качестве людей, которые пришли на экскурсию. Мы сегодня сможем посмотреть, как один из главнейших объектов страны готовится к Чемпионату мира. С нами Анастасия, представитель пресс-службы стадиона Лужники. Мы реконструируем стадион Кузнеки, который главной ареной, игры чемпионата мира по 2018 года. Это открытие, это один из полуфиналов, финал церемония закрытия. В 2013 году мы начали реконструкцию арены, до этого полгода прошло согласование, что же делать, как будить, сохранить исторический фасад, который знаком многим еще музик а, а, Олимпиадовских лет. Но что самое крутое, архитекторы и те, кто занимался. Строительством, те, кто занимался проектированием, решили оставить и сохранить исторический вид стадиона Лужники. Практически ничего с внешней стороны не изменилось. Ну что, мы уже внутри внутри стадиона. Чем стали новые лужники, не похожи на старые? Всем! Одесы <звы> вкратце. За счет этого подобинули трибуны ближе к полю. То есть ну, теперь это станет чисто, чисто футбольный. Чисто футбольный стадион. Действительно, это так? Сейчас это уже два отдельных этажа, разделенные между собою. Пояс из Скайбоксов, это 100 скайбоксов, ложь повышенной комфортности, где у зрителей есть возможность наблюдать матчи, при этом получать горячее питание. Мы увеличили козырек кровли на 11 метров, чтобы дождик, солнце и прочие осадки, особенности московской погоды не мешали зрителям. Мы нарастили козырек 457 тонн металлоконструкции. Это. Еще одна особенность Лужников это стало увеличение посадочных мест. Мы э, сейчас увеличиваем количество мест с 78 до 81, но это по сравнению с местами, которые были недавно. А так, да, здесь было очень-очень много мест. Помимо того, что здесь играл «Спартак», на этом стадионе, естественно, играла и сборная России. Здесь был развернут самый огромный печатный баннер, также во всю трибуну. Это был матч сборной России, сборной Англии. 2007 год, победа 2-1. Одна из особенностей, конечно же, современных стадионов – это система безопасности. Мероприятия, как чемпионаты мира, чемпионаты Европы, какие-то крупные соревнования должны проходить под строгим контролем системы службы безопасности. Раньше вся система безопасности лужников это была рота солдат, которая здесь по периметру стояла. Это были какое-то количество полиции. Ну и на этом все ограничивалось, пожалуй. Во-первых, мы видим ров. В нем не будет крокодилов, но он отделяет трибуны от игрового процесса во вторых систем безопасности а, это множество-множество камер. 1300 камер в среднем будет под трибунами, а на трибунах будут установлены особенные мультифокальные камеры, 14 штук. Это камеры, которые позволяют а, транслировать одномоментно все 360 градусов, все, все изображение трибуны в ситуационный центр. Это новая система, то есть каждый будет просто успокоен. Я думаю, всем все понятно. Тех действий, которые шаришь. происходили здесь в конце 90-х, в начале нулевых, к сожалению, нам никто здесь уже, а может быть и к счастью, нам уже никто не позволит. Мы рассказали про конструкции, рассказали про трибуны, но одна из самых главных составляющий стадион это, конечно же, газон. Наш газон выглядит немножко космически, все потому, что мы в сентябре засели натуральный газон, он зашел, и сейчас мы за ним максимально ухаживаем. На полтора метра в глубину сложный пирог поля с системами дренажа обогрева, аэрации, то есть снабжение корнями. Это все поменяли же, это, Этого не было. Был искусственный газон, его перестанули на натуральные на 2008 год, когда был финал Лиги Чемпионов здесь. Потом его обратно вернули искусственный. Впервые за долгое время в Луганках был натуральный газон. Кресла, как вы видите, тоже изменились. То есть, если раньше здесь были цельные пластиковые кресла, которые отламывались сами по себе, то есть, независимо ни от кого, естественно, то сейчас это уже современные антивардальные проверять на вандальных сейчас не будем. Так, смотрите, вот это мы в ходе реконструкции. Это мы еще видим разобранные полностью трибун Это замена грунта. Вот вообще голая стена. Вот. Вот это голая. Вот это голая стена. Оставили маленький кусочек трибун у фасада, чтобы фасад к ним прицепить. Потом выстроили новые трибуны, перекинули с них металлические фермы на фасад секрет, угу. и разобрали внутреннюю часть трибуны. Нам Анастасия подсказала, что мы сейчас находимся, как правильно, в зоне. Верри зона. зона. Саму ложу нас никто не пустит, потому что там уже идет работа полным ходом. Вот здесь будет центровая площадка. 25 уровень, самый верхний уровень стадиона. И здесь будет большая открытая смотровая площадка, куда можно будет попасть не только в Днемачи, но и, в принципе, любым гостям города, москвичам, мы сейчас находимся в одной из самых высоких точек стадиона. Не смонтированы кресло потому, что мы находимся в зоне, где 3000 мест будут сделаны для журналистов. Здесь будут смонтированы специальные парты. Вот мы видим эти жители, лежат, которые тоже монтировать. На них будут стоять парты. Это будет где-то в феврале в марте, скорее всего, работа. То есть здесь. не только огромное количество болельщиков, но и огромное количество журналистов сможет посетить матчи. Анастасия, спасибо огромное за те минуты, которые вы нам смогли уделить, и мы смогли подготовить, такой, надеемся, что такой интересный репортаж. Будет открыт стадион для экскурсий до Чемпионата мира? Я очень на это надеюсь. А мы надеемся, что это будет так, и все смогут прийти и посмотреть уже на готовый стадион Лужники. А Дорогие друзья, а еще мы самые свежие новости и самые классные фотки выкладываем в наш Инстаграм. Да, внизу будет ссылочка на наш профайл в Инстаграме, подписывайтесь. И если я найду программу, которая это отслеживает, тысячного подписчика я лично приведу на стадион. Все, покажу и расскажу. Держи пятачка.